У вас когда-нибудь был травмирующий опыт в твоей жизни? Даже если вы никогда не попадали в аварию, была ли ваша жизнь под угрозой или подвергалась серьезной физической опасности? Ответ все еще может быть «да». Травматический опыт может относиться к любой ситуации. Это вызывает интенсивное, ошеломляющее и длительное чувство страха, беспокойства и стресса. Эмоциональная и психологическая травма – это то, через что, к сожалению, проходят многие люди – если оставить нерешенным, травма в любой форме может проявляться в негативных когнитивных, поведенческих или даже физиологическими способами. Вот семь признаков, что ты не сломлен, но, возможно, борется с какой-то незаживающей травмой. Во-первых, вы находитесь в токсичных отношениях. Многим людям неудобно обращаться за помощью или выяснять отношения с токсичными людьми. Это скорее всего потому, что хотя может быть легко заметить токсичные отношения издалека, это намного сложнее сделать близко и лично, особенно когда наши собственные чувства затуманивают наше суждение, и жить с эмоциональным багажом токсичные отношения приносит может привести к множеству проблемных форм поведения, это затрудняет нам установление связи с другими людьми в здоровом, значимом и эмоционально-интимном способом. Во-вторых, вы понесли значительную потерю. Еще одна причина, по которой многие люди могут страдать от психологической травмы, это, если они недавно испытали значительная потеря в их жизни, с этим они не знают, как справиться. Горе, если его оставить нерешенным, может привести нас, которые становятся более отстраненными и изолированными от тех, кто нас окружает. Это может затруднить засыпание, сконцентрируйтесь или мыслите ясно. И это может привести к тому, что мы станем более капризными и эмоционально неустойчивы, склонен к срыву или срыву из-за, казалось бы, пустяка. Номер три. У вас есть определенные триггеры. Даже если вы чувствуете, что уже продвинулись дальше из твоего трудного прошлого, неразрешенная травма все еще может оставаться в вашем подсознании и триггеры формы. Триггеры определяются как провокационный контент, изображение или речь. Это вызывает немедленную эмоциональную или психологическую реакцию, такие как паника, беспокойство, стресс, напряжение, диссоциация или крайний дискомфорт. Поэтому, когда вы чувствуете, что что-то спровоцировало вас, которое вы можете связывать, а можете и не связывать с травмирующим событием в вашей жизни, тогда, скорее всего, все еще есть какая-то незажившая травма, преграждая тебе путь к умственному, физическому и эмоциональное благополучие. Номер 4. У вас необъяснимые симптомы. Аналогично последнему пункту – необъяснимые соматические симптомы – это путь нашего разума о том, чтобы сказать нам, в то время как мы могли бы думать, что все в порядке, возможно, у нас все еще есть какие-то психологические раны, за этим нужно ухаживать. Итак, если в последнее время у вас появились симптомы, что вы или ваш врач просто не можете объяснить такие, как мигрень, мышечное напряжение, боли в теле, бессонница, потеря аппетита, потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, усталость, низкий уровень энергии и депрессивный эффект, возможно, тебе будет лучше поговорить об этом с психотерапевтом, чем врач. Все это часто встречается у пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Номер пять. Вы боретесь с эмоциональной близостью. Вам трудно открыться и довериться даже ваши самые близкие друзья и члены семьи? Вам трудно поддерживать тесные долгосрочные отношения в твоей жизни? Или чувствуете себя неловко, выражая свои истинные чувства для других? Этот страх эмоциональной близости и уязвимости может быть вызван предыдущим травмирующим опытом в вашей жизни, с этим ты еще не смирился. В конце концов, травма обладает силой воздействия не только то, как мы относимся к самим себе, но также и то, как мы относимся к другим людям. Номер 6. Вы страдаете от чувства депрессии. Хотя многие люди могут и не знать об этом, есть разница между чувством подавленности и впадать в депрессию. В определенных ситуациях, например, после смерти близкого человека, крупное событие, болезнь, травма и так далее, бороться с такими чувствами совершенно нормально. Так что, если вы обнаружите, что чувствуете себя подавленным после того, как пережил травмирующее событие, неважно, как давно это могло быть, тогда это может быть способом вашего разума сообщить вам, что что-то не так, и что есть еще некоторые вопросы, которые вы оставили нерешенными. И номер семь. У вас есть нездоровые механизмы преодоления. Последнее, но, конечно, не менее важное, даже если ты чувствуешь, что ничто из того, о чем мы говорили до сих пор, не относится к вам. Если у вас есть какие-либо нездоровые механизмы преодоления для ваших личных проблем, тогда это хороший знак, что ты все еще борешься с какой-то незаживающей травмой. Алкоголизм, злоупотребление психоактивными веществами, азартные игры, перерасход средств, переедание, уход в общество и причинение себе вреда – вот лишь несколько наиболее распространенных примеров. Часто мы обращаемся к этим проблемные механизмы преодоления трудностей, когда мы не хотим признавать или не знаете, как обрабатывать, что это такое, что мы чувствуем и что с этим делать. Итак, имеете ли вы отношение к чему-либо из того, что мы здесь упомянули? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, к специалисту в области психического здоровья, так вы сможете лучше понять свою травму и как это влияет на вашу жизнь. Исцеление от травмы требует времени, но обращение за помощью – это первый шаг к выздоровлению. Суперспасибо за просмотр!